Всем привет! Вчера я сделала лазерную коррекцию методом Смайл. Все прошло очень быстро. Персонал просто супер. Светобоязнь прошла уже к вечеру. С утра сегодня зрение практически идеальное. Беспокоит только небольшие проблемы с фокусировкой, но буквально присмотреться две секунды и все проходит. Всем советую. Жизнь без очков это супер.